А всем привет, дорогие друзья, с вами я, Урна и конечно, сегодня пчела 228. Дело в том, что... Всем пока, сейчас... мигас. Короче, а мы с... играем на версии 1.17.1. И от этого у нас нет скинов, Но мы неплохо так развились на алмазах. Бегаем по шахтам, ищем алмазы. У него уже алмазный... Ай! Чего? Ты чё, че, без хпшек бегаешь? У меня три хпшки было А железный меч Сносит 3 хп Ну, три с половиной хп Где-то так Раз, Добывай, добывай, добывай Шахтер года будешь у меня На сервере Так Короче, у нас тут вообще ничего интересного практически не происходит Этот с, факела... с факелом бегает, хотя он знает то, что у нас вот так вот Нам разрешено пользоваться землей. Алмазы! Алмазы! Где? Где? Где? Где? Где? Алмазы! едри колотить! Так, шесть алмазов у тебя? Да. Ровно 6. Да. и Так, мы вернулись. Короче, я предлагаю сейчас начать, что ли, портал в ад строить. А, ну да, ты у нас еще без брони бегаешь. Без эм, Иди сюда. Выкажись на то на то же место повернулись. Нам еще плюс можно друг другу У меня одно ХП! Дай пожрать! Да нечего жрать! А у меня тоже заж зажигалка. Э Мне Рома тогда дал живу. Скелет! Вот это поворот! Чё, загрелся, да? Думаешь, вообще такой супер модный, наворотенный, с луком бегаешь здесь, да? Монт 7, Ес! зарезали. Господи, какой фигней мы страдаем. Мелкий зомби! Уйди, уйди, уйди, паразит. Паразит. Я таких, как ты, знаю и считаю до пяти. У тебя есть пару секунд, чтобы убежать от меня. <связать> ну ладно, нет у него больше этих пару секунд. Куда? Золотое яблоко. Ну ладно. <связать> да я же опять на то место повернул, да вы чё смеетесь. <связать> Здесь я прям... А. Так, есть. Теперь снова нет. Ушел, ушел, ушел от меня. Ушел, ушел, я сказал, ушел. Тебе в этом мире вообще нельзя жить. О, я нашел наше старое место, где мы с тобой первый раз начали уже наше выживание. Смачное. Подожди. Так, сейчас я приплавляю железо и золото. Пятнадцать, там четыре. Фу, блин, надо будет что-нибудь покушать. Так, у меня, у меня есть нитки и есть палки. Я, и одиннадцать стрел, я себе скрашу лук. У меня две стрелы. Печально, братан, печально. И есть сломанный лук. Печально, братан. Печально. Работает. Короче, я тебе и себе делаю золотые... А, нет, нам только на одного хватает. Ага. Нам только на одного хватает золотые кроссовки сделать. Короче, у тебя золото с собой. Да, у меня его много. Ну, значит. Три желе. Три слитка. Надо еще один для ботинок. Чтобы нас пыли, но не атаковали. Стоп. Я вижу лозы! Есть нога? Подожди. ТП к пчеле. Где? В смысле, где алмаз? Пчел. Чел, зомби! У меня! А, самая, ребята, тупая. Смерть, самая тупая смерть в мире. Ты пыхнись ко мне. Блин! Есть! там был всего лишь один алмаз стой на забирай ахаха ага, давай я подумал я его вот сейчас в лаву чувак ты понимаешь что мы с тобой были в метре от алмазов потому что здесь рядом как я понял наша база а нет или да здесь блин я не могу понять А, ну да, мы с тобой были практически в метре от алмаза. Потому что здесь рядом где-то находится наша база. Вот она. Понимаю. Так, что мне не хватает? Мне не хватает щита. что мне не надо я меня... пропустил все надо короче сейчас сделаю ведро воды и пробую создать портал у меня 9 обсидиана это же превосходно вот, вот так Добывай еще один, и мы будем с тобой отправляться тогда в ад. Сейчас я тогда нам территорию подготовлю. Еще три! Мне надо еще три обсидиана. Я уже добыл, сейчас строю портал в ад. Чел, давай ко мне, ты поехайся, а куда ты строишь. Нам, нам, нужно... нам именно здесь надо построить его. Короче, я тебя жду. Короче, не дождусь эти тебя, понятное дело. Значит, сам пробую добыть. Ты издеваешься? О, я нашел. Да, но ну вот для нас было. Ты понимаешь, алмаз? Ты не, пахнись ко мне. Не могу я, я собираю золото. Мне я сейчас... перед глазами алмазы были. Кого? же ну, алмаза. Чел, в воду никогда не будет алмаза. Я не про это. Я сейчас из ада вышел, и я посмотрел, и тут залежь алмазов. Понимаю. Не 10 тот алмазов. Да у меня 19 алмазов. Ну, ты потому не что это. первый был. Так уж. Ув... новость. Я нашел лазой фритон. Но это... Подобрал. Есть! У меня, у меня есть две палки. Это просто сногсшибательная новость. Но новость в другом то, что я так и не нашел до сих пор. Я э тут железка переплавляю. Понятно, я до сих пор не нашел базу Эфри. У тебя есть золото? У меня, у меня космонов. посмотреть, есть ли там что-то, или там опять обычный тупик. Да ладно, я готов. Куда прям в пекло летит? Вот куда ты летишь, а? Сдай, я тебя Не, блин, чёрт! Давай заходи сюда, внутрь Нам нужно преграду сделать, чтобы они не вылетели отсюда блин. Не блин. Нам хотя бы 9 Кусманов и нам будет достаточно. За стеной его заспал! Убей его, молодец. Не молодец, мы профукали, стержень Так из него ничего не выпало? Мне просто нужна была очивка. Внимание! Убил! Выпало! Убили! <связывающие> Есть. Еще один! Два с половиной хп осталось! Убивай его! Он Ничего а, нет. нету Еще заспавнился один! <связывающие> нифига нету! Блин. Что-нибудь выпало? Ня. Yeah. Их тут двое. Убивай. Давай, руби. Фух. Пять штук у нас. У нас с тобой пять штук. Ах, дай еду. Да нету у меня хавчика. Ну как, нету. Значит, помру. Батон только один. Так, меч. Да. Заспаунились. Тихо. Её. Выпал. Так, думаю, когда будем эти штуки, вернемся домой на базу и так. закончим первую часть. Очень-очень страшно. страшно. Понимаю. Так. Это полегче, я испугался. У меня 39 прочности на железном осталось. А на, золот... а на железной броне 169. Это... А может, ты А, я горю, горю. Даня, быстрее ко мне Ну ты издеваешься? Ты зачем уходишь оттуда? Я и так еле как нашел эту штуку Твоя задача просто была Следить за ней Выпало? Да Давай сюда выпало? Нет. А, да. Даджет. Да. У меня три ва. сердечка. У нас осталось пос последнее. Последнее нам осталось. Готов щиты, они вылезут в любой момент. Ты мне должен новый щит, э это э шлем и Я тебе и ничего поножен. не должен. И новые ботинки. Слышишь, тебя что, забанить, что ли? <звы> чего не должен все у нас есть 10 штук все я ломаю спавнер и ухожу отсюда господи это была самая опасная в мире экспедиция по алмазке Бедный. Тебе выпал... У тебе выпала выпало... голова с первого раза! Дай-ка дай я тоже чипку получу, я тебе отдам. Погоди... Я сейчас сдохну, если... если я сейчас не уйду от... оттуда. Чел, когда вот это биолетка. убила голова! Поняли! Да, дай Стоп! Дай-ка дай этот. Э... Ну, на, в голову. Только если не вернешь, за ух К нам, короче, пиклины просочились как-то через портал. А где там нас там Пиклины ходят в шахте. Где наш портал? Да, за мной. Ой, а, стой, тут. Эй, Эфрит... И здесь еще плюс сундук. Я не уйду без сундука. Тихо. Золотой меч. А, ну я здесь был. Ладно, бежим, показывай портал. Эмм. Поехайся. Ну ладно. Слушай, вон они, вон они! Ты дурак? Это мирная фракция, если ты их не ударишь. Ну они разумеется, правильно сочатся. Теперь надо запаковать портал. Так портал не вот так вот строится. Ломай тут блок, который я ломаю, так два раза быстрее Ну, это э, первая часть выживания на версии 1.17.1. А с вами был Рушихара и Пчела228. Всем удачи и всем пока. Также не забываем подписываться, ставить лайки и нажимать на уведомление, чтобы не пропускать новые видео.